и другим странам, так сказать, Запада присоединиться к проводимой России операции. Но кстати, предложение Владимира Владимировича Путина, которое было озвучено в декабре прошлого года, был призыв, так сказать, опять же, совместно действовать, тоже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 Россия продемонстрировала ближневосточному региону и всему миру, что она держит данные союзникам слова и выполняет обязательства, подчеркивают эксперты. Однако США заявили, что продолжат вести операцию в Арабской республике. Анна Глазунова, Универньюз.